Шагнямоне, Израиль, из Ситра Божа. Сегодня нам в Калмыке, Куру, в доставили копию основного трактата Лама Санкапы, Ламы Ченмо на айранском языке, переводит а, одного из первых учеников займей Как вы знаете, а, после многих а, лет родителей на религию, после многих лет упадка. Многие священные тексты были утеряны. И сейчас по крубицам приходится э, все нам собирать снова, наши священные тексты, наши реликвии, наши э, другие предметы. И сегодня нам, получил, нам удалось благодаря усилиям э, многих людей, и основной из них это Александр Иванович Светинов, председатель.. Похищетельского совета фонда сохранения и развития физической культуры Океана Мудрости Гриминдала а мы сегодня имеем честь встречать этот текст а, Павлин Чимов на кому языке да, у нас есть. То есть Харма на колмурском языке, она снова возрождается в полмытии. И пусть она развивается. И пусть все верующие будут иметь возможность достигать всю глубину и ширину буддийского учения на своем родном языке. И там она, как говорится, дубда, дверь, И «Океан Мудрест» и «Бегендала» передать текст вам э, речи, на старо языке как э, символ возрождения калмынской культуры. Этот текст был э, переведен около 350-370 лет назад учеником «Заря Победы» по просьбе э, ЦСН Хутайджи э, семье Зинам Патрула Хутайджи, э, основателя Тунгарского ханса. Большую работу э, Возвращение нашей святыни проделали Джуджиев Анатолий Иванович, Беммит, Метруев, Ачиров Дадим Азербеевич, Горяев Мальтина Васильевна, наши монгольские друзья. В этом году я не могу сказать, что я не могу для всех монахов нашего собрального форула мы тоже хотим вас поблагодарить и подарить вам в этот священный день статую Будды Шаке Муни, освященную заложенный заложенную во всех планах. Любой человек, который изучит этот текст, постигнет этот текст, то создание будто. Поэтому мы сейчас этот текст, э, курсильными наших ученых переведем э, на э, современный калмыцкий язык и создадим, для того, чтобы все могли изучать его э, и э, достичь просветления. По многим, во-первых, я об этом тексте впервые услышал в 1998 году о том, что когда Шальван Гьян сказал, что ганджур и данжур существует на Бичек и хранится в музее Багдахана в Монголии и в Пекине. Эта работа еще предстоит. Мы полностью текст Ганджура-Данджура, еще не, не поняли, существует ли он на Тодобичек. На монгольском он существует, но существует ли он на Тодобичек, мы не можем пока понять точно. И тогда же прозвучало о том, что вот, существует перевод на Тодобичек текста Ламрин и он хранится в Монголии. Вот, вот и вся информация, собственно, которая была. И мы тогда начали ну, обращаться к ученым, э но так, я тоже думал тогда, что это легко получить копию всего лишь, обратиться к ученым, сказать в каталоге название текста и чтобы нам его передали. Но так не получилось. Конечно, когда нам были разные периоды, когда мы терпели неудачи и переставали делать что-либо. Я хочу сказать, что мы не бездействовали. За это время мы издали текст молитвы и Кстати. Благодаря тоже помощи Александра Ивановича Лезвинова. Затем мы издали текст «Сутри сердца» на калмыцком языке. То есть мы вели работу, и, не забывая о, вот, об этом главном тексте. И вот хорошо, что вы задали вопрос. Огромную помощь оказал Беми Труилл, который в принципе указал просто... В каталоге, как он числится, под каким номером. Да. Это облегчило работу. Это произошло около года назад. До этого мы нам давали текст, говоря, что это Ламрим. Но это оказались всегда другие тексты, к великому сожалению. Ну, вот так получилось. Может быть, условия не созрели, может быть, нам не хватало того, что по-калмызки мы говорим Буин. Но сегодня я хочу сказать, что вот с огромной радостью, что, наверное, мы созрели к этому тексту. И, наверное, очень важно, мы ко многим людям обращались с этой просьбой, многие люди прилагали усилия, но почему-то это не получалось. И вот так получилось, что мы обратились несколько лет назад к Александру Ивановичу Леджину, он постоянно прилагал усилия, опять же, терпя неудачи, там то, что есть такое слово, многие меня поймут, маргаш Монголии вот через все это мы прошли но я не хочу об этом сейчас говорить главное что был результат я хочу сказать это не просто так что это сложно было действительно было действительно сложно колоссальные усилия много переживаний разочарований было но я думаю сегодня об этом мы уже забыли потому что это есть и теперь конечно огромная работа предстоит нашим ученым над этим текстом и, как сказал э, Бен Митруэлл, что это будет, конечно, сейчас это может быть настроением небольшого количества людей, но то, что главное, что этот текст мы сегодня сделаем и оставим для будущих поколений. Точно так же, как и сегодня мы можем, благодаря вот, усилиям ученика Зая-пандиты и Цэцэнхун Тэйджи, нашего э, хана, э, имеем возможность вот, этот текст соприкоснулся с этим текстом, и таким же образом получится, что мы, когда сделаем это, и там будет написано, что мы обязательно это отметим. Благодаря усилиям мы не можем присвоить кому-то титул Хунтайджи или Хана, но благодаря усилиям вот этих людей, Александра Ивановича Левченко и многих других, этот текст сегодня есть калмыки, и он будет жить, и мы его оставим для будущих поколений без всякого привлечения, я согласен с, с нашими монахами, которые говорят, что это исторические события. Это действительно историческое событие, и мы можем сегодня сказать, что это живая традиция, которая имеет глубокие корни. Сегодня, если мы выйдем на улицу и спросим у любого человека, он, наверное, в Калмыкии у христиан, что является священным текстом, каждый сможет ответить: Библия мусульман это Коран. А у нас у буддистов это 84 тысячи тому учения Будды. Они соединены в более 300 тому Ганджура и Донджулы. Но в чем ценность и величие э, Зумпы Гагайана в том, что он все эти 84 тысячи тому учения Будды, он кратко, ясно и четко изложил вот в этом тексте. Э, ламрим, И э, он говорил о том, что своим ученикам. Вы не расстраивайтесь, что я вас покидаю в этой жизни. Если вы хотите со мной встретиться вновь и ощутить мое присутствие, достаточно прочесть текст «Ботмирин зирга». Ну, к великому сожалению, сегодня немногие могут прочесть этот текст на ясном письме на «Тодобичек». Сейчас огромная работа, потому что сопоставить и привести это в соответствие, и предоставить нам возможность прочесть этот текст на «Кириллице». Это огромная работа, но главное есть основа. И э, вот я сейчас в этом событии вижу подтверждение основного положения буддизма. Э, когда говорится, что Магни, Горн, Ильгинды, их ты. Мы люди, которые поклоняемся трем драгоценности, верим в три драгоценности: Бурхан, бурхнанома, Нома, То есть Будда, его учение и Буддийская община. И вот из этих трех драгоценностей главным является нома учение. Всегда в истории Уралов находились люди, лидеры, которые брали на себя ответственность за, за народ, за его будущее, и они понимали значение духовности, значение буддийской традиции для нашего народа. И вот подтверждение этого, что именно этот текст он переведен по просьбе цыцен Хунтайжи, то есть мы понимаем, что тхарма, учение, вообще культура и наша духовность, она имела поддержку и развивалась благодаря нашим лидерам. И ну, многие знают, что, допустим, в Европе, я не знаю, в Америке президент вступая в должность, он клянется, приносит присягу на Библии. А, ну, у нас это происходит в России, не знаю, на Конституции, но я думаю, если мы вспомним клятву хана Аюки, который говорит о том, нам лая дли кюн но меньше То есть если это клятва ханаюки, если у человека подобного нет, только зародиться мысль нанести учение, вред учения Буду, защитники дхармы, то часть вырвите мое сердце. Это своеобразная клятва. И сегодня, я думаю, любой лидер, который э, решит взять ответственность за народ на себя, он может произвести эту клятву абсолютно... Ну, я уверен в этом, положи руку на этот текст сегодня, который прибыл в Калмыкию. Это и в этом смысле возрождение традиции, в этом смысле ответственности за будущее нашего народа. Команда канала Зан-онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыдинов. Мы буддисты, и вопрос реинкарнации, что наши великие предки не перерождаются, и мы измельчались то, что мы определенный период времени в общем-то отказались от языка, бурханов, и великим предкам, собственно говоря, негде перерождаться. И сегодня для того, чтобы реинкарнировали наши предки в нормальной среде, нам необходимо вернуть, кроме восстановления языка, вернуть Бурхан-Пултан. И наш фонд поставил задачу стремиться как можно больше вернуться. История Слабин Чермо, связанная с Монголией, это началось около 13 лет, да, Наталья? Около 13 лет назад наш земляк Бемми Троев занялся. значит, Там процедура очень сильно затянулась, вообще весь этот процесс, с тем, что давали то Малый ламрин, то еще какие-то другие рукописи. Затем еще несколько лет занимались. А года два назад, когда мы вплотную занялись проблемой Значит, возврата э, статуи Будды серебряной, статуи Ламы Цанкапы, э, и затронули вопрос о э, возврате Ламрим Чермо, мы как бы, одновременно занялись. И вот путем долгой работы, с помощью монгольских друзей, удалось нам вернуть. Значит, некоторое время мы, ну где-то, наверное, неделю, да, э, как бы убеждались, что это именно тот э, список, так сказать, Лаврим Чинму, э, при переводе первых э, страниц э, рукописи э, э, Бемом Метроевым, э, где было сказано о том, что э, ЦСН Хунтайджи Синге сделал подношение, там столько-то отрезов ткани, там столько-то... Э, лошадей и прочее, стало понятно, что это именно то, что мы хотим получить. И вот э, подошли к логическому завершению. Конечно, сейчас, по оценкам наших ученых, эта работа предстоит больше года, когда смогут перевести там, и на современный калмыцкий язык, но ценность его в том, что, я не знаю, об этом говорили, ребят. нет, ценность в том, что сегодня на русском языке есть несколько вариантов но это переводы с английского, э, там, с тибетского языка, и, ну не тоже что двойные переводы, это по сути дела даже толкование иное, где-то вот понятийные понятия, где-то переводится слово вот не таким образом, дальше с английского на русский, а возможность перевести вот с калмыцкого на русский, это же понятно, мы наши ученые, да и мы все владеем калмыцким и русским языком, и это древний текст, который был создан около 350-370 лет назад учеником за То есть наиболее достоверно передающий, то есть вот еще, ну, смысл и этот, весь этот понятийный набор. Так что мы считаем, что это э, действительно как бы очень э, значимый, важный материал. Ну, по сути дела, Чермо — это вот как... Э, Геннадий Корнеев сказал, это как Библия для христиан, как Коран для мусульман, для нас это тоже имеет очень большое значение. И сейчас вот мы продолжаем работу. Монгольская сторона, те ребята, которые вот помогли нам в решении этого вопроса, убеждают нас о том, что в ближайшее время будет вопрос решен и по экспозиции Пока вопрос стоит только об экспозиции э, статуи Ламы Цанкапы серебряной э, в Калмыкии. Потому за э, достаточно такой уже, наверное, короткий исторический период, лет 60-80, да, э, она успела стать э, э, реликвией монгольского народа. Американцы рассматривали он Батер как аэродром подскока для э, дальнейшего поставки продуктов питания, тем прочее, в СССР. И э, в планах стояло прощение вице-президента Монголии. И тогда маршал Чой Балсан, глава Монголии, вместе с послом СССР Монголии, э, занялись вот этой организацией визита вице-президента Монголии. И обнаружив, что здесь э, нет церкви, куда можно показать, то начали искать, и они двоим самолетом прилетели на запад Монголии, Кайрат И объяснив эту ситуацию, наши передали э, вот, э, э, статую, ну они там называют труд-багдо э, в Монголии. Так же, да, Анатолий? Труд-багдо, Труд. Труд это ж Турудскому хану было подарено. И они говорят, вот трудские ламы передали нам, и вот привезли, и во время посещения, значит, я забыл э, фамилию вице-президента. Америки, они пошли, он сказал, действительно вера существует, потому что народ в Улан-Баторе изголодался по реликвиям, и тут большое скопление народа молится перед статуей. И затем, когда вот Ялтинская конференция, где делили мир, вопрос возник, там, по-моему, Черчилль сказал о том, что Монголию надо отдать Китаю, там делили между собой, у них нет ни религии, ни нет это. это Одна нация. И тогда Сталин заявил о том, что монголия это не китайцы, это совершенно, это у них другая вера, и вот существует. И Черчилль поддержал, он сказал, мой вице-президент был там, и он сказал о том, что у них есть, свое, но это, у них есть свои религии, они молятся, прочее, и поддержал Сталин. И так Монголия обрела суверенитет. Текст Ламрим более значим, чем статуя. Даже его святейший Далай-Лама говорит о том, что строить храмы, воздвигать ступы, статуи – это хорошо. Но они не вечны, рано или поздно. Вечно учение, когда мы его распространяем. И даже всегда, когда калмыцкие ханы, вступая на трон, первые буин, которые они получали, они переиздавали труды. Переиздание – это считается самым важным буддизмом. Это вот подчеркивает его святейство и все буддийские иерархии. Потому что мы продолжаем это учение, мы продолжаем э, как бы распространять это учение, дальше его вот изучать, а храм, ну, 500-600, ну, может, тысячи лет простоит, э, когда-нибудь разрушится там, руины будут. А, э, как мы знаем, э, времен Будды, не наверное, уже храмов и не осталось руины, а учение существует и поныне, и молодые он, монахи сегодня мы видели, да, вообще, этот продолжает. Ну, Во-первых, я хотел бы выразить свою искреннюю радость в связи с тем, что э, айратский перевод Великого Ламрима Лама Цункапы прибыл вновь на Калмыцкую землю. Я думаю, что это знаменательное событие. К тому же, это произошло сегодня, 27 октября, э, в день... Сошествие Будды с, с небес 33 божеств» – это великий буддийский праздник. И я думаю, что это очень хорошо как для буддизма, так для буддийской культуры, так и для всех жителей Калмыки. Ну и я хотел бы сказать пару слов об этом тексте. На самом деле этот перевод с Великого Ламбрима на айратский, или пусть это будет монгольский, язык довольно редок. То есть, насколько я знаю, существует всего-навсего три копии на айратском, на Тодубичик. Одна копия хранится в библиотеке Гандана, монастыря Гондан в улан -Баторе. Другая рукописная копия хранится в национальной библиотеке в улан же, и третья копия, если не ошибаюсь, хранится в Ховде, в университете, где-то в Ховде, то ли в музее, то ли в библиотеке университета, я, честно говоря, не уверен. В свое время, когда я проходил стажировку в Уламбатере, я увидел карточку в каталоге, я увидел карточку на айратском языке написанной, тот бичек, где было написано, что это Ламрим, Лама Цункапы на айратском языке на тот бичек. И я очень заинтересовался этим текстом, в свое время я сделал, но это уже с тех пор прошло очень много лет, семь 8 лет, я сделал пост в Facebook в надежде, что кто-то может поспособствовать нам заполучить копию этого текста так, чтобы в дальнейшем мы могли опубликовать его здесь в Калмыкии, мы могли изучать его и исследовать эту работу. И вот благодаря сейчас усилиям Александра Ивановича Леджинова нам в конечном итоге получилось получить копию этого текста, чему я не несказанно рад, я очень Благодарен ему за те усилия, которые он приложил для того, чтобы привести эту копию сюда. Что же знаменательного, что же а, такого хорошего в этой копии? Ну, во-первых, это, а, насколько я понимаю из колофона а, этого текста, который я прочел, это перевод одного из учеников Заяпандиты. В колофоне буквально написано, что это... Последний из учеников заяпандиты имеется в виду, что он не последний был по счету, а это своего рода такое самоуничнее, то есть, он худший последний из учеников заяпандиты, то есть он тем самым, так сказать, надламливает свою гордыню. И называет себя последним из учеников Зая Пандиты. То есть это, это очень важно, так как это перевод не самого Зая Пандиты, но одного из его ближайших учеников. И интересно то, что его имя записано как Даки. То есть Даки – это определенно не тибетское слово, это определенно не монгольское слово, но не очень понятно, что должно было одно. Значит, я могу сделать лишь от себя предположение, что так было прочитано имя Ваги. Ваги, в свою очередь, происходит от санскритского Вагиндра, что значит владыка речи. И в самом деле у Заяпанди это был известный ученик, которого звали Агван Лорой в калмыцком произношении или Агван Лодой в монгольском или тибетском в монгольском произношении. То есть это ученик Нова Луджо, который учился в Джипунге где-то в 1650 году. Он полностью завершил свое образование в монастыре Джипунг в колледже Гаман. И затем э, он пребывал какое-то время, э, совершал отшельничество, медитируя на пустотности в э, затворе Гемпель, который находится неподалеку от монастыря Джипунгуман. И также в его биографии говорится о том, что он перевел Ламрим на айратский язык. То есть здесь, скорее всего, это речь о нем. И поэтому это Даки, скорее всего, ну, я, я, я так полагаю, наверное, просто неверно прочитанное, Имя Ваги, первая часть его имя от Вагиндра. И э, он перевел э, Великий Ламрим Ламы Цонкапы на айратский язык. И он был записан э, тот бичик был записан ясным письмом. И таким образом, это, наверное, как я понимаю, один из первых переводов э, Великого Ламрима на монгольский язык. То есть на один из, так скажем, монгольских языков. Mm -hmm. Более того, я вам должен сказать, что я... Сравнивал первые страницы ксилографа, который опубликован был в Пекине, монгольского ксилографа, монгольского перевода Ламрима с тем Ламримом, копию которого на тот печик которую привезли в Калмыкию, и я обнаружил, что он совпадает практически дословно. Но вот из этого мы можем предположить. Но ну, все это, конечно, требует дальнейшей проверки, дальнейшего исследования. Однако предварительно мы можем предположить, что монгольский перевод является переложением айратского текста. Ну, вот я не стану э, однозначно утверждать этого, но как утверждать этого, но как мне кажется, это в самом деле так. Ну, как говорится, исследование, дальнейшее исследование покажет. Этот перевод был сделан по э, просьбе или скорее по наказу э -э, Тайши Сенге и также его супруги Цвен. И говорится, что вот, вот этот ученик Заяпандиты сделал этот перевод. То есть, таким образом, это очень важный текст. Как вы знаете, он очень большой по своему объему, он занимает более 900 страниц. То есть, это в самом деле очень большой текст. И э, я хочу сказать, что сам Лама Цонгкапа в свое время говорил о том, что если вы желаете встретиться с, со мной, читайте Ламрим. Каждое прочтение Ламрима, великого Ламрима, приравнивается ко встрече со мной. То есть в самом деле этот текст значим как для буддийской культуры в целом, так и в особенности, конечно же, для калмыцкого народа, так как он представляет собой перевод э, этого текста на айратский, ну и можно сказать, практически на калмыцкий язык. Я очень надеюсь, что мы что работа с этим ламримом будет продолжена продолжена я надеюсь что все это не ограничится лишь тем что будет издана копия этого текста я надеюсь что будет сделано переложение ламрима на калмыцкий язык на удобочитаемый калмыцкий язык так, чтобы те, кто желает изучать буддийскую философию, так, чтобы те, кто желает изучать в самом деле высокий калмыцкий язык, высокий литературный калмыцкий язык, могли бы сделать это посредством этого перевода. И я надеюсь, что в будущем будет опубликовано не только фоксимили этого текста, но и переложение на калмыцкий язык, которое будет сопровождаться глоссарием. И в конечном итоге я очень надеюсь, что это давнишняя моя мечта, это давнишнее мое желание. Я надеюсь, что будет опубликован и словарь Ламрима. Словарь Ламрима, который позволит всем тем, кто интересуется калмыцким языком, всем тем, кто интересуется айратским языком а, или, или айратской письменностью тодобя а также тем, кто интересуется буддийской философией. Это станет хорошим подспорьем для изучения буддийской философии и языка. Я очень надеюсь, что это произойдет, но во многом это зависит от нас, зависит от тех, кто этим интересуется. Но я надеюсь, что в конечном итоге это случится. Манган Номин ту гидыг цутунга кардача. Ода эндер ламин зонгвин декторын тускар келджих би не бешкен бэйнав. мана лам зонгыл Ода бодим юрин халы деме икі халы дектор бишсин. ода ю ер мана олун ному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 меня диктор хлебом гей, ги ги смыгов жена. Дака добра, юн ги смылам зову кем нанта характер бишье. Меня хоел диктор уж хлеб, тели не уда. Боди мирен ико хаал та